Всем привет! С вами Амуртис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Кстати, поздравляю всех школьников и студентов с началом учебного года. Поехали! Ну а игра у нас сегодня довольно примечательная. Я бы сказал, что-то вроде школоте не понять, но игра-то настолько знаменита, что ее знают даже те, кто не застал начало или середины 90-х. Встречаем та самая Контра на твоем мобильном девайсе. Вообще Контра является одной из самых культовых игр для NES, игровой консоли, которая у нас была представлена собственной пиратской копией Дэнди. Игра могла смело потягаться с такими гигантами, как Марио или Батл Сити. Этому способствовал динамичный геймплей, эпичные здоровенные боссы, которых явно рисовали под влиянием Гигера, сами герои игры, которые были капец как похожи на любимых героев боевиков того времени, ну и графика. Графика по тем временам была просто офигеннейшая, и я даже затрудняюсь вспомнить другую игру для Дэнди, которая могла бы потягаться с контрой в этом плане. И это приводит нас к печальному моменту повествования, дорогой зритель. Потому что графика здесь, да ты сам видишь, она не та. Ну то есть вроде бы и уровни те же, и знакомые с детства, и вообще все похоже, но графика не та. Ее типа улучшили. Ну лично для меня после такого улучшения игра выглядит скорее репродукцией, чем оригиналом. И это не очень-то хорошо, ведь она и делалась ностальгией ради, или ради денег. Но обо всем по порядку. Геймплей. Приставочная контра помимо графики и динамики славилась и еще кое-чем, а именно своей дикой сложностью. Даже по тем временам она была сложновато, а тогда-то игры так и норовили грязно надругаться над игроком, и никакого вазелина тогда не было. Так вот, наша нынешняя игра в принципе сохранила былую хардкорность. У нас все те же три жизни на всю игру, а умираем мы все так же от любого попадания. И неважно, босс в тебя попал или рядовой солдат. Правда, здесь у нас есть возможность покупать себе дополнительные жизни. И как ты наверное уже догадался, такая покупка стоит реальных денег. Поначалу я было даже обиделся, мол, донат и все такое. А потом вспомнил старенькую приставку. Она не предлагала мне возродиться за какое-то количество рублей, она просто с упоением убивала меня и моих друзей раз за разом, иногда доводя буквально до истерик. Так что я было уже решил не относить донат к минусам. Но потом прошел первый уровень. И знаешь что? Все, дальше все уровни покупаются отдельно и за деньги. Разблокировать персонажа тут тоже не помогут игровые заслуги, только деньги. Уж простите, но это совсем уже наглость. Под конец немного о нововведениях. Каждая миссия заканчивается статистикой, а перед началом мы можем выбирать персонажа. Помимо знакомых с детства Билла Райзера и Лэнса Бина, присутствуют еще и два женских персонажа. Ну, а теперь к итогам. Плюсы, в принципе, все та же контра, все те же уровни с чередованием традиционного бега слева направо, прыганием вверх по скалам и вида со спины, где был применен когда-то восхитивший меня эффект псевдо 3D. Минусы перерисованная графика. Это, на мой взгляд, было абсолютно лишним. Ну и, конечно, бешеное и необоснованное вытягивание денег из игрока. Но в целом советую всем, кто играл в контру тогда, да и тем, кто не играл тоже. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй и рассказывай об этом видео своим братюням. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!